Всем привет! С вами канал 20fps. наконец я выкупил Е5. Собрался, силами нафармил на него. Экипаж еще не стопроцентный, перебучил со 103-го за серебро. Ну, скатал несколько боев. от первый более-менее бой. Хотя результат такого и не ожидал. Итак, карта у нас промзона. Поедем на первую, вторую, третью линию. Посмотрим, кто у них поедет. Ну, Ну, а дальше по ситуации. Я эти несколько боев, что-то на нем покатал. Понял пока только то, что критуется БК часто. не Мехот вылетает. А в целом броня есть. Луком танчит. Хотя не так часто, как хотелось бы. Моя когда я не встречаюсь. Вот хорошая свертушечка прошла. Как у совков. В целом вроде танк неплохой, едет. ДПМ. Нормальный. Со 103 не сравнить. Пока устраивается. Обычно здесь уже толпа народу в городе. вперед не полезем потому что есть грили есть яго и АГИ 100 и не хочется от них получать на удивление союзников здесь достаточно Он может чуть посмелее но вот 103 вырывается сшибает косяки надо ему помогать поддержать Дает шот по ТЭВику С уроном Получилось Налоги подружаются, надо дать второй Но он решает все-таки У меня Видим бата <С1> Победим Победим. Надо обновить Проходит без урона Хейк подобрали Поехали за тридцать четверку Вафля, вафля. Можно ехать. Кто-то дал с подрогом вафля, а туда не попадает. И я таким с чудом сили. Не знаю, куда там. Е капюшон. Пока 34-чку на нас не смотрят надо ноготочек поставить. 49-й тут упрашивать. Есть цель. Взял ее на автоприцел, а она уже спрелась за углом. к четверка на нас не смотрит, не на данное внимание. Надо ее забирать, враг есть, вафля насырная, выпрашивать. Дает дождаться, по ней видно, что она выйдет еще раз. Хочется ей в меня пробить. В ну, гусеница без урона, по не вафле, это нормально. Едем дальше. Снова промах. Лезет, лезет, бафля. Уже два фрага. Два фрага есть. Так, здесь где-то должна быть 49-ка. Но тут нежданно появляется яга. Что-то я как-то на карте внимание, не видел ее еще и гриль где-то здесь 49-ки тоже не хочется получать газ так как повторюсь влетает мехвод пока почтень прыгается пока торопиться не будем вот борщик показывается борщик специалист попадает ломает вместо Яга отстреляла, забрала нашего хомяка. Улетев, разряжен. Будем разряжаться в Ягу. Не забываем, что там еще больше впереди. Уже три фрага. Третий фраг, Ягу забрали, и кто тут стоит? Не жалея голды, убиваем коричневого. Да, я видел в маркет, что Борщ прострели, но решил все-таки забрать коричневого. Борщ за да не денется, хп у меня есть. Заряжаем фугас на Борща. И едем вперед. Лови, Борщ. Основной калибр, 5 фрагов. Нормально. Кстати о броне. Вот Борщ стрелял два раза и два раза меня пробивал. Как бы броня как-будто ну, как есть, но ворчает и не останавливает. Есть ну, с фугасом заряжен. Попадание часа первого. поменять снаряд. Он опять же в ответ, ну, голдой. Можно ехать. Скорее всего пробивает без проблем. Так, осталось... Арта и девяностик. Счет 13-10. 90 девяностику гоняться не буду, поеду убивать арту. Здесь предположил, что в углу она на А0 стоять не будет. Арта быстрая, скорее всего, куда-то убежала. На нашу половину, поэтому еду через центр. С расчетом ее подсветить с двух сторон. Обнаружен. А вот она появляется. Стоит, кого-то выжидает. Сводимся, но не до конца. Ромах. Куда торопился? Непонятно. Теперь уже на ходу попадаем. Вижу, что по миникарте она стволом повернута на меня. Аккуратненько нужно выщать. Ну, вот она двигается сама. Шестой! под выстрелом. Шестой воин. Победа. Смотрим результаты. Бой не показался мне каким-то особенным но тем не менее воин основной калибр самый главный мастер первый мастер на этом танке надеюсь что не последний всем спасибо за просмотр пока не забываем поставить лайк подписаться на канал чтобы не пропустить следующие видео пока пока Шестой. Шестой готов!